А, не понял, где я нахер? Я что, опять на войне? А, ну ладно, как бы, типа, лег в постель, проснулся на войне. Ну бывает такое, Пойдем воевать. Я не знаю куда, я не знаю что, я не знаю зачем, я не знаю как, но пойдем. Статистика отряда, кто? На, минус два. Э, на, минус три. Э, ты чё, охренел, Вася? Ты попутал берега или чё? Не пуст... Как, что? Не пустой магазин в этом... А, нельзя перезадить, потому что одна пулька осталась? Ты, ты издеваешься, надо бы, или... Да. А, это, пацаны, а где... Ура! Умер, бля! Лейтенант... Лить, лейтенант хочет поменяться классом с вами? А это что значит? Локс, F4, пошел ты нахер. Хер тебе, они не мой класс, ясно? Лейтенант! Пошел ты нахер. Я тебе сказал, Какой, каким ты классом хочешь со мной поменяться. Ты кто вообще такой лейтенант, слышь? Это низко лейтенант. Лейтенант... в душу за что? Дайте мне кого-нибудь тар-тар-тар сделать. А, вон, а, на это наш. тр Вот это, я понимаю, текст. Кто, кто, там своим горохом? Еще контуженным останусь. Нафиг оно мне надо? Я воевать пришел. Где враги? Где враги? Э, понял. Я, я, не хочу воевать. Я так посижу. Ты кто? Ты фашист? Не. Ты че? Гранату бросил? Я видел. Он бросил гранату. Я видел. И сдох от своей гранаты. Э, По-моему, наши солдаты немножко дебилы. Здорово! Тут кто есть? Эй, пацаны. Пацаны, есть кто? Где враги все? Я не понял, что за херня? Меня боятся, что ли, все, или что? Эй, пацаны. Что? Что? Пацаны, бляхан, муха! Враги здесь! Враги... Вы чего нахер? Вы что творите? Пацаны, мне опять за вами все дерьмо разгребать. Эй, пацаны, у меня фрезы. Война фрезит. Так нормально, так должно быть. Я просто не в курсе. Ты куда, куда, куда, куда побежал? Куда побежал? Да куда ты побежал? Стой, стой! Я серьезно не попал, да? Окей. Я тебя понял. Пацаны... А... Ты кто? Фашист, он обошел. Он? Обошел. Обошел. Он. Наши... Пацаны, там сзади вас враг вроде бы. Ой, бля. Ой, дегенераты. Я просто... И вот он, представитель. И вот. Это все представители дегенератской нации. Так, вон фашист. Лови фашист. Не попал. В смысле не попал? Лови фашист. я на опережение стрелял. Что за бред? Ты не работаешь, физика. Это из-за того, что я ее не учил, она не работает? Или что? Умри. Лови. Прям по писи стрельнул. Ты что, лови. Фашисты стреляют. X X X кнопка легкий он не хочет перезаряжаться опа Америка пощади да пацаны он стоит стреляет расстреливает нас их ёпта наших наших вон пацаны стоят расстреливает наших тут прям под базой вы серьезно твою мать это что за отряд войны вон сидит обстреливает наших это в, вон в кустах засел, срет. Меня убили, ну, конечно, меня убили. Я потому что появился на раунде. Ну, стержится, погоди, сейчас спасибо. Пожалуйста. У меня нет слов для этого комментария. Если бы я был бы командиром этого отряда, мы бы победили. Ну вот что это такое? Он спрятался в наших, на... ты понимаешь? Он в наших, наших окопах спрятался. Вы чего, я не хочу кровопролития. Я вообще, я вообще против крова Кровопро... Сдохни, тварь! Сдохни, ублюдок, чтоб ты сдох. Ты где с сел? Умри, тварь, паскуда, ты... Умри, паскуда. Я вообще за мир, вообще, пацаны, как бы... Куда-нибудь, лишь бы FPS был. Почему FPS... Да серьезно, я до этого играл, все было идеально. Было 120 FPS. Куда он делся? Почему, когда я записываю, его нет? <charity> Это же бред. Ты, ты, ты, ты, тихо! Пацаны, не надо на меня так напира... Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, Больно, больно. Сейчас надо, подождите, пацаны. Пацаны. Сейчас, пацаны, мне тут надо этот подорожник найти. Ой-ой-ой-ой, тихо тихо тихо тихо да, да, подорожник не спас. Пацаны, ФПС-а нет. Все взрывается. Пацаны валят кровь, кишки, солнце, фрезы, что происходит. Я, бляха, муха. Интересно, на настоящей войне тоже так фрезит. Я, я, я, я лягушка. Я лягушка. Я лягушка. Лягушка я, я лягушка, все нормально, я ползу. Опа. Опа, здорово. Оп, в смысле не попал. Вот так вот тебе на. а тихо, тихо, звонит. Звонит, тихо, иди нахрен. Не звони мне больше. Алло. Пацаны, звонят мне, пацаны. Какого черта мне звонят пацаны, когда тут война идут? Я в засаде в кустах сижу. Бляха, муха. Ты кто такой, слышь? Кто? Иди нафиг отсюда. Дисбалансировано, в смысле, какой нафиг дисбалансированное наказание? Ты слышь? Это я типа дисбаланс слишком сильный, да? Ладно, ладно, хорошо. Раз дисбаланс силы, окей. Раз я такой мощный, что дисбаланс войны происходит, я тогда водички попью. Хорошо, Л ладно, окей. Пацаны, я вам дам немножко поубивать. Хорошо, давай, за, за вас, пацаны. И за тебя. О, хорошо. Хороша была огненная вода. Это за вас было, пацаны, и за тебя тоже. У нас больше очков ресурсов, чем у противника. Это победа. Ну так, а что вы как бы хотели? Твою мать, что за гимн? Я такого гимна еще не слышал, что происходит. Я что-то не понял, а где мои награды? Че, охерели? Мои награды где? Все, я выхожу отсюда. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем. Давай. Удачи.